доброго времени суток сейчас вам кое-что покажу маленько. вот скважина моя самая зливая водичка бежит так, получше сделала кольцо вкопано а, вот она видите бежит по трубе и теперь вытекает у меня вон туда Сегодня это дело я доделаю, была прокопана траншея, еще не до конца я ее закопал, вот туда, покажу, там. Ребятки, скажу так, если вы не будете пробовать и думать, что прялка не возьмет известняк, то можете не пробовать и вообще не знаю, стоит ли вам заниматься этим делом, надо пробовать, рисковать делать я попробовал получилось и прялка взяла и неплохо взяла дольше чем гидравлика но все-таки она свое дело сделала а вот водичка бежит самая оттуда сейчас я трубу обрежу может быть и посильнее побежит коплен трубы доделать это дело до конца и потом будем заниматься подводкой водички в дом распределением по дому то есть все под ключ ну хозяйка потом уже просит делать септики это уже потом следующая история ну все пока ну вот я вытащил насос чтобы обрезать трубу Сейчас посмотрим. Как водичка потихоньку поднимается. Вот я сделал пропил, обрезал, чтобы было видно, какой напорчик тут идет. Водички все туда. Сделаем правильный что будет все хорошо. Ну, что, дальше будем работать.